Здарова, друзья! И сегодня у нас долгожданный обзор. Я его анонсировал пару недель назад. Это цепная пила Makita. Аккумуляторная, самое главное. А вот она она у меня родимая. И я не делал обзор по одной простой причине долгое время. Я ждал, когда приедет мне еще один аккумулятор на 5 часов, То есть вот такой вот. Их здесь нужно 2. Как ни странно, потому что пила имеет 36-ти вольтовый двигатель, то есть она работает от 36 вольт, а у Макиты нет 36 вольт, у них есть 18, и соответственно нужно поставить два аккумулятора. Итак, у меня был до этого, как вы помните, с шуруповертом вот таких два аккумулятора, один на полтора ампер часа, и вот этот 5. Я по-первой юзал с маленьким аккумулятором, но маленький аккумулятор высаживался достаточно очень быстро, ну может быть за 5-7-10 минут пиления И опять же, сейчас скажу самое главное Что, что, что, что, что, спросишь ты? Электрической вот такой вот аккумуляторной пилой Нужно пилить, как ни странно, урывками а, К чему это я, спросишь ты? То есть, нельзя делать газ в палас, как на бензиновой пиле, да? а, Ты Влупил и попер на самых высоких оборотах Здесь такое не проканает по факту это пила, блин, не для валки леса, это ну, как бы, пила для пиловки, там, условно, дачи в саду, либо еще что-то, что-то подобного там. Вот. Здесь же нужно беречь аккумулятор от перегрузки. Ты можешь влупить ему, как бы, вот, полный газ и доталово пилить, но она у тебя разрядится, даже, как ни странно, 5-амперный аккумулятор очень-очень быстро. Минут, ну, вот такие две, соответственно, штуки 5-амперные разрядятся, ну, минут, наверное, за 7 точно. Если ты будешь вот так вот образом лупить. При этом у него защита от перегрузки есть. Он вырубает, как бы, если ты будешь долго это делать. Фишка-то проблема-то как раз вся в том, что аккумулятор будет нагреваться и т.д. и т.п. И он, ну, естественно, будет приостанавливать работу, как бы, пилы. И ты скажешь, да нахрен она такая нужна. А самая главная фишка этой пилы, она тихая. Она тихая. Это самое главное. Она не воняет, в ней нет никаких прибамбасов. И это Макита... Это бесщеточный двигатель, который, блин, будет работать еще хрен знает сколько, пока, блин, сдохнут эти аккумуляторы, придется новые купить, и вот так. И опять же, я сейчас не облизываю, буду полностью объективен, или не объективен, как сказать, нет, я буду полностью объективен, потому что я ее купил за свои деньги, как ни странно, да, я купил ее за свои деньги и взял ее по рассрочке в Азоне, она мне вышла, в момент скидок 13 700 Без аккумуляторов То есть это просто была голая тушка Без аккумуляторов Аккумулятор один 5 амперный у меня был И второй мне прислали ребята из Макита За 8, в районе 8 тысяч рублей Стоит короче От 6 до То тысяч Вот такой вот разброс у него есть Это оригинальные аккумуляторы Можно купить еще дополнительной пачкой китайских Примерно таких же 18 вольтовых Можно найти вполне неплохих И у вас будет прям Прям очень хороший комплект. Итак, здесь э, приступим, грубо говоря, к э, нормальному обзору. Вот маркировочка, вы можете увидеть. Duke 353, то есть длина ширки 35 сантиметров. Э, я смотрел, смотрел, грубо говоря, обзоры тоже подобные и ребята расширяли до 45 сантиметров. Она тянула, но я думаю, что ей будет тяжеловато. Но сороковник можно впихнуть. Абсолютно идентичные блин, все шины. То есть здесь нет никакого ничего уникального. Здесь все удобно. По поводу вот, вот этого узла. Офигенно сделано. Очень-очень-очень удобно. И вижу только сейчас. Вот вот таким вот образом отщелкивается. Соответственно, э -э фиксатор да, шины. И вот оно у нас натяжение самой цепи. Все сделано достаточно хорошо и удобно. Я сейчас покажу, где были неудобные вещи на предыдущей модели, на сетевой. У меня есть сетевая. Вот такая вот рабочая лошадка есть, тоже Макита, но сетевая. Ей, ну, наверное, лет 7, точно. И до сих пор с ней все в порядке, представляете? Ненавистники электрических двигателей, там вообще всего электрического, что сдохнет. Сколько за 7 лет ты сменишь на своей бензиновой пиле, блин, ЦПГ, как ты думаешь? Ну вот подумай. И ну, это понятно, что ты с ней можешь поехать в лес, там валить все, но ну, мне не нужно, у меня, допустим, я этой пилой спокойно распускал дуб дома, все замечательно. Здесь стоит вот такая 40-сантиметровая шина китайская, которая как бы не жалко, с китайской цепкой. Кстати, эту цепь я точил тогда болгаркой показывал в предыдущем видео, можете поискать на канале. О чем я говорил, что было неудобно в этой пиле? Неудобно натяжка цепи, которая сломалась. Я подклеивал внутри, а вот здесь корпус, соответственно, который перемещает э -э, бегунок по шине. Точнее, в шине самой получается. И вот внутри оно сломалось, пришлось переклеивать. И вот это реально дебильно сделано, вот, отвратительно. Вот здесь лучше. То есть в мобильной версии уже переделали и сделали интереснее. Так что так. Кстати, сразу скажу, что вот это вот аккумуляторное ничем, ничуть, вообще ничуть не уступает по количеству пиления в сетевую абсолютно ничем, обороты по-моему даже еще выше, короче сейчас будем разбираться тут понятное дело, тут стоит на аккумуляторный бесщеточный двигатель теперь точно бесщеточный двигатель потому что меня в прошлый раз обвиняли, что я неправильно сказал, да я был неправ, сорян, здесь стоит двигатель со щетками в шурике в этом здесь же двигатель бесщеточным мы мопилим, покажу Здесь же, естественно, коллекторный двигатель, который работает от 220. 13,3 метра в секунду. Я так понимаю, скорость вращения. Ну, кстати, прикольно, что вот эта, вот эта вот, вот это, сетевая пила сделана еще, написано, в Румынии. Это прикольно. Это как бы мобильная, естественно, сделано уже в Китае. Кстати, опять же, не соврал, сказал, что здесь обороты больше, чем на сетевой. Здесь 20 метров в секунду обороты цепи получается поэтому ну тут написано максимально 400 миллиметров то есть заявлено производителем ты можешь сюда поставить шину 40 сантиметров но я же говорю еще раз что я видел ребята ставят и так вся эргономика в принципе очень похожа на любую цепную пилу да абсолютно тормоз масло кстати многие писали в обзорах на маркетах что подтекает бачок, не знаю. Вот, вот вот на этом как раз у меня здесь бачок не подтекает. На сетевой подтекает крышечка. Как бы ты ее не закручивал, все равно масло будет бежать. Если ее, естественно, переворачивать. Далее. Индикаторы заряда батарейки. Вот так вот. Заряжены оба. Включение. То есть, э, не нажав на эту кнопку, вы не включите. Но сейчас она не включается, потому что включен тормоз. То есть защита от дураков очень много. Опять же, повторюсь, нажали зеленую кнопку, не работает, пока включен тормоз. Выключаем тормоз, включена зеленая кнопка. Это, блин, просто мечта. На самом деле. Опять же, расскажу, как пилил, допустим, вот недавно дуб я ходил пилил, у меня цепь под, подсевшая и как бы она более-менее пилит, но можно следить. За индикацией батареи, как при максимальной критической перегрузке, когда ты долго, допустим, там, на минуту блин, засадил цепь э, в дерево, как падает, хоп, то есть, грубо говоря, там до одного деления упала батарейка, ты бросаешь, оставляешь буквально на 20 секунд, то есть бросил, вынул пилу, постоял блин, 20 секунд, хоп, смотришь, батарейка снова пир, вернулась обратно. То есть вот эти критические просадки, э, батарея... Я не знаю, как это объяснить. То есть крити... батарея не любит критические вот такие вот вещи. То есть нужно пилить урывками. Не знаю. Я эту пилу брал как раз для каких-то опиловки, Для того, чтобы сходить там где-то что-то отпилить. И вот такое вот. Только для этого. Самое же главное для чего? Для того, что она тихо звучит. То есть она звучит, естественно, так же, как сетевая по шуму. Но по факту, блин. Может быть как болгарка, да, если включить болгарку вот, и включить цепь и включить пилу, то ну да, шум болгарка, это не завести бензопилу, когда тебя будет слышать, вся круга вообще, блин, в радиусе 10 километров, мне кажется здесь только так, опять же повторю эта пила не для валки леса либо еще что-то, не для распиловки вот таких огромных, блин, чушек, нет но тем не менее это классная вещь да, это дорого, то есть по факту у вас получается 13-14 тысяч, может быть сейчас будет дороже, там 15-16 тысяч тушка. Два аккумулятора обязательно, нужно два аккумулятора, желательно, естественно, максимальной емкости по 5 ампер. Два аккумулятора с зарядкой у вас будут, наверное, ну тысяч в 15-16, то есть готовы ли вы потратить 30 тысяч на вот такую штуку, не знаю, тут каждому свое. Но, опять же, конкуренты ничуть не дешевле аккумуляторные. Примерно то же самое с аккумуляторами выйдет у вас в районе тридцатки. Поэтому вот нужно взвешивать, смотреть. Не знаю. Мне, допустим, нравится вот как раз за ее мобильность. Кайф. Опять же. Взаимозаменяемость. Это класс. И, кстати, это большой хитрый лайфхак. Попозже я куплю этот инструмент и расскажу, что это вообще обалденная вещь. Многие китайские производители делают специально посадочные под 18-вольтовые аккумуляторы э, макитовские. То есть их no name инструмент подходит под макитовские аккумуляторы. Я уже нашел такую болгарку за три косаря, она подходит под вот эти аккумуляторы. То есть... Их аккумулятор можно закинуть сразу же и выкинуть за 3000 рублей. Естественно, там ничего хорошего не будет. А вот 5-амперный ты достал и пошел пилить с этой болгарочкой. Почему нет? Посмотрим. Это, я же говорю, хитрый-хитрый такой лайфхак. Итак, поставляется пилка вот в такой коробке красивой. Цепная пила с питанием от аккумуляторной батареи. По факту здесь нет ничего такого. Ну вот написано биал мотор, да, это то, что бесщеточная чтобы сразу не быть голословным. А здесь не биал мотор, видите? Здесь нигде нет не указано, а здесь биал мотор. О чем это говорит? О том, что здесь бесщеточный двигатель. Ну и так, как я и сказал, да, у Макиты есть хитрая вот эта штука, что 18 плюс 18 36 вольт. Как они получают? Соответственно, прикол то в том, что когда у тебя два аккумулятора Два, два аккумулятора У тебя и емкость увеличивается То есть получается у тебя был бы Грубо говоря там один 36 вольтовый аккумулятор там На 5 ампер часов да А здесь у тебя по факту как бы сборка да, Из двух аккумуляторов 36 вольт И 10 ампер часов Вот из-за этого и я думаю хорошая мощность Потому что у меня есть э, Снегочиститель от Rayobi И в нем вот так вот по факту Вставляется один аккумулятор Тоже 36 вольт Но на 4 ампер часа и как вы думаете, ну, блин, понятно, у нас есть второй запасной, который покупали. По-моему, кстати, вот этот на 4 часа, есть запасной, который покупали. Основной на 5 часов. Суть-то в чем? Сейчас э, я хотел купить на Авито, я находил такую пилу, то есть под такой форм-фактор аккумуляторов. И она стоила, блин, от 10 тысяч, ушная там, в районе от 10 до 15 тысяч. Их немного было. А новую купить такую, но ну, блин, она не продается. Я, допустим, не нашел нормально тол толком. Ну, и вот аккумулятор-то есть, но самая главная проблема этого аккумулятора, оригинальный такой аккумулятор сейчас стоит около 15-18 тысяч рублей. То есть, вот купить его можно, но цена на него конская. Я не понимаю, почему. Ну, и вот, давай сравним. Опять же, эти тоже не дешевые. Не дешевые, то есть типа 6-8 тысяч такой сейчас ценовой диапазон вы можете купить вот такой аккумулятор я не говорю сейчас про зарядку только аккумулятор но в любом случае у вас два аккумулятора будет за цену там тире 13 15 тысяч два ну и как естественно я уже сказал у вас за эти два аккумулятора номинальная емкость будет больше соответственно и мощность инструмента будет больше Тут каждому свое, но я думаю, что логика в этом есть. Опять же, показывать, как я этой пилой браво распиливаю туда-сюда бревна и типа замерить, сколько у меня будет жить аккумулятор, я думаю, что это не имеет смысла абсолютно вообще, потому что у каждого будет человека свой стиль какой-то работы. Кто-то, опять же, вот как я и говорил, как не надо делать, что Доталова будет лупить у него аккумулятор разрядится через 10 минут. Я же, допустим, ходил, пилил дуб, в минус 15. А, ну, в районе часа я, наверное, ходил и находился на вот, открытом воздухе, в мороз. У меня были два заряженных аккумулятора с собой, а, и я вернулся, может быть, процентов 30 зарядки у меня осталось. Поэтому, как бы, и я пилил, ну, чтобы не соврать, ну, пропилов, там, 40-50 сантиметровых сухих э, сухой древесины, я пропилил, ну, прям, ну, изрядное количество, может быть, 5-6 пеньков у меня получилось. Вот считайте. Опять же, пилить нужно аккуратно, то есть медленно, спокойно, не нагружая двигатель. В любом случае, количество зарядов и разрядов аккумулятора у вас ограничено. То есть когда-то ему все равно придет каюк. Так же, как и бензиновый, да, там поршневой группе и тому подобное что-то. Ну вот. Сейчас мы, естественно, попилим. К сожалению, у меня бумажки от нее остались в доме. Самое крутое у Макиты, что. Меня радует. Конечно, меня не радуют цены на инструмент. Цены действительно меня расстраивают. Еще меня расстраивает огромное обилие китайских подделок, которые прям подделывают вообще один в один. Но по факту это вообще фуфло. Так Я, кстати, так чуть не купил болгарку себе аккумуляторную за 10 тысяч. Я такой, вау, как она может стоить 10 тысяч без аккумуляторов, типа. Когда она, типа, вот в родная, в оригинале, там стоит там, гораздо побольше. Ну вот. И в итоге надо читать отзывы. Итак, что самое крутое у Макиты есть? Вот? Ну, это может быть не только у Макиты, да, У многих брендов там есть одна вот эта платформа под один аккумулятор. У них есть более 270, блин, наименований товара под этот аккумулятор, да, под 18 вольт. То есть, по факту, тебе нужно купить 2-3 аккумулятора и гуляй, Вася, зажигай, веселись. Если ты, конечно, извращенец и маньяк. Я не знаю, из всего этого, что я бы хотел, хотел бы себе вот лично... Я бы хотел бы себе, естественно, болгарку, то есть, да, маленькую э -э, винтоверт и торцовку. То есть, маленькую торцовку. Потом, возможно, э -э, фрезер маленький. Потом, возможно, э -э, тример. Потом, возможно. Короче, вы поняли, как это работает. То есть, изначально, когда ты хотел купить себе только шуруповерт Хитрые маркетологи-макиты тебя уговаривают, братик. Посмотри, какие вещи тут есть, которые тебе обязательно пригодятся. И вот, ну вот, мамой клянусь, они тебе очень сильно нужны. И вот ты смотришь, как дурачок, и понимаешь, блин, ведь они же, наверное, мне точно нужны. Я не знаю. Ладно, дело не в этом. Прикол в том, интересный прикол, что у них еще есть какая-то пила, вот, я, допустим, такую в продаже у нас не видел. Ну, вот, по крайней мере, вот это вот. Под один 18-вольтовый аккумулятор. И я так понимаю, она типа поменьше, послабее. Но я таких в продаже не видел. То есть я вот видел, вот, типа, моя, которая 35 сантиметров. И есть поменьше, под два аккумулятора на него только в заднюю часть вставляются. Эти два аккумулятора. Она, по-моему, 30 сантиметров. Но она слабее, я читал, как бы, что и на нее побольше поставить шину уже нельзя. И она работает там с, через редуктор как-то, то есть такое с, с малыми оборотами. То есть она как бы хорошо крутит, но обороты у нее небольшие. Поэтому я не стал ее брать. Но она процентов, наверное, на. 25-30 дешевле, чем вот это, то есть она стоила на момент распродажи, когда я покупал это на Озоне, ну не 14 тысяч, там, а в районе 10. Поэтому тоже, опять же, каждому решать самому. Ладно, завяжем. Это у меня висит еще после шуруповерта, типа как бы это визуализация, да, мечты и цели. Итак, попробуем что-нибудь сейчас попилить, я покажу как она пилит. Не буду извращаться и доказывать, что я классный вообще чувак и вообще, что это супер-супер инструмент, безусловно, как и любой режущий инструмент, в первую очередь у вас должна быть супер острая режущая часть, то есть вот, у меня была здесь подсажена пила, я купил специально напильник, была уже подсажена цепь, потому что я две недели активно ей пользуюсь, орудую и вообще прям, прям заготавливаю активно материал, пока холодно и я могу пройти куда угодно, активно заготавливаю материал, активно его пилю во дворе, поэтому вариантов масса чем я мог посадить пил... цепь цепь я не менялся была родная прикол кстати обидный прикол вот я сейчас опять же тоже скажу как объективное хотелось да в комплекте была не махитовская цепь то есть у меня мохитовская шина но цепь с... ски... китайская вот это блин, просто обидно я понимаю я эту пилу купил не у... ну то есть не у официалов не в официальном магазине то есть это был какой-то магазин на зоне который занимается продажем макитовской э, техники. То есть, оригинальная техника, не паленая, ничего. Но все равно, блин, я понимаю, что, может быть, эти чуваки сами комплектовали э, коробку. Ну, блин, можно было положить макитовскую хорошую цепь. То есть, а так цепь какая-то, ну, no нейм китайская. Но, тем не менее, более-менее пилила. Опять же, я не стал покупать напильничек непосредственно от самой макиты. У них продается набор для заточки, ну, дорого, блин, 2500-3000. Я понимаю, что там Uh, два напильника, ну, блин, в этой пилой вы не будете заготавливать дрова, именно дрова, как вот в прямом понимании смысла, да, что КамАЗ дров вы не перепилите этой пилой. Эта пила, она имеет другую философию, то есть это инструмент другой философии, еще раз повторяю, это опилить сад, это возможно где-то на аккуратно что-то подпилить, то есть такое, это мобильная вещь, да это где-то пойти заготовить материал либо еще что-то то есть вот в таком в таком ключе возможно это для того чтобы вот опять же поработать культурно красиво на даче и не мешать соседям ты можешь вечером спокойно выйти и попилить и не будешь задрачивать соседи своим <звуки> да? вот это, вот, бензиновые психи поэтому почему нет идем попили мы уже дальше посмотрим что Итак, первое, что мы распилим, это вот такая вот альха. она немножечко, немножечко трехловатая вот с этой стороны. С этой же стороны очень плотная. Диаметр, тут не соврать, ну, я думаю, вы понимаете, что это минимум сантиметров 30, а то и больше. Около 40 сантиметров. Попробуем, попилим, пока у нас не села батарея в камере. А она подозрительно скотина пытается сесть. Жахнем вот так вот трухляшку сначала. Вот о чем я и говорил. Произошла небольшая перегрузка из-за того, что я влупил до талого, и она ушла в перегруз, да? Поэтому надо пис вот, рвать рваный режим. Как вы видите, оно работает. Единственное, что я бы добавил, это прорезиненное дно, потому что ставить ее никуда вообще невозможно, она уплывает. Из-за того, что она, блин, сделана из так, достаточно такого плотного пластика, шины не хватило. И вот она всегда выключается спустя 20 секунд, чтобы ты не отпилил себе ногу. Что думаешь? Безусловно, это достаточно легкое пиление, потому что это полутрухля. Ну, давай, давай перепилим кусок березы поперек. Итак, есть вот такой вот непонятный пенек а... березы. Он уже достаточно сильно подсох. Вот в этой стороне он Непонятно такой, то ли это шпальт Достаточно плотный Короче, я хочу вот, вот эту вот часть вот так отрезать Ну и соответственно мы посмотрим, как поработает пила Приступим Опять же, самое главное Она постояла Буквально сейчас я вот пилил еще одну э, Шайбу отпиливал от альхи, Вот такой вот Она постояла буквально 15 секунд Ее поставил на стол И она уже все, не работает При этом Стоп у меня отключен. Это очень хорошая функция на самом деле. Вот реально очень хорошая. Потому что случайно можно курок задеть, и она начнет пилить ваши ноги или руки. А здесь отключается. Поэтому супер. Ну и опять же, вот, вот батарея, запас. Понятное дело, что у меня это все было заряжено. Я вот отпилил две штуки, ничего не разрядилось. Но факт есть факт. Включаем. Ну, работает. Отпилим. и не столь, потому что мы перегружаем аккумуляторы но опять же ничего не убавилось аккумуляторы полные почему так долго мы пилим вот эту штуку спросишь ты а потому что мы пилим поперек точнее вдоль вдоль волокон цепь заточена для пиления поперек то есть она по факту конечно универсальная но не для пиления вдоль для того чтобы пилить вдоль зубья натачиваются немного иначе поэтому так вот получается и опять она отключилась. Прошло 10-15 секунд. Ну вот такая вот балабаха у нас. Не скажу, что плохо, но в любом случае эта береза достаточно была уже сухая. И опять же, как и говорил, цепь у меня подсевшая. Но сейчас мы возьмем и пропилим поберег. Как цепь должна пилить вот эту березу. А вот сейчас возьмем маленькую-маленькую часть. Поставим камеру поближе. Возьмем маленькую часть. И поперек отпилим. И сейчас это произойдет гораздо быстрее, чем я пилил вдоль волокон. Итак, включили, поехали. Так, как и говорил, вот так подсаживается, проваливается. Сейчас постоит несколько минут и снова вернется. А, она вот уже вернулась полностью. Замечательно. Еще раз повторюсь, цепь у меня переточена криво, поэтому и пилит вот в такой песок, а не в стружку. Но, тем не менее, смотрите, ее не уводит никуда. Она идеально ровно пилит. Тем не менее, мать ее, это береза. Понятное дело, что с данной цепью проблемы, допустим, будут на дубке. Ну, просто дольше будешь пилить. Здесь нет никаких проблем. А так... А так, я думаю, что просто надо учиться затачивать цепи. И не более того. Ну и... Желаю всем такого же подарка на Новый год. Я себе сделал этот подарок. И я доволен безумно. Реально. Так как я тащу очень много на токарнике изделий, вот зачастую не всегда приятно и хочется разбирать вот, блин, сетевую, подключать ее, начинать пилить. Ты, конечно, скажешь, что ты зажрался, но проще вот эту штуку, блин, взять и пилнуть. Опять же, ты ее можешь кинуть в багажничек, когда поедешь, допустим, к там к, тесте, к теще на дачу и что-нибудь помочь сделать. А у них, может быть, там нет электроэнергии, либо еще что-то. Короче, штука реально стоит своих денег, и она очень мощная. Поэтому желаю вам всего хорошего, желаю всего замечательного и такую, может быть, пилу, если она вам нужна. А я буду учиться затачивать цепи, ну или найду ближайшего мастера, который сможет ее заточить в идеал.